Всем привет, друзья! Сегодня э, сделаю вам краткую аналитику Твитча и то, что на нем популярно. Кто не знает, Twitch это сервис для стриминга игр, то есть можно стримить, как ты играешь в какую-то игру и на этом зарабатывать. Есть, условно говоря, три типа успешных на Твиче блогеров. Это довольно очевидно, но тем не менее давайте пройдемся по этому. Чтобы было понятно для новичков, как стартовать на твиче что делать, чтобы стать успешным на Твиче. На самом деле количество форматов на твиче довольно сильно ограничено. Если говорить о массовых форматах. Конечно, вы можете замутить какое-то супершоу, какой-то мега-интерактив. Но в целом, вот если внимательно посмотреть на тех, кого на Твиче много э, просматривают в прямом эфире, то довольно быстро становится ясно, что это за люди. Первый тип успешных стримеров на Твиче, это особенно видно по таким играм, как Dota, Counter-Strike, то есть по киберспортивным играм, это Pro. А про это люди, которые очень хорошо играют, с очень высоким уровнем игры, часто это про игроки каких-то известных команд, то есть это люди, которые своим скиллом, скажем так, зарабатывают деньги. Это особый тип игроков, потому что их всегда немного, они довольно интересные, в том плане, что с ними практически невозможно сотрудничать, они часто парят мозги, то есть очень у многих из них... Ну, вообще отсутствует какое-то бизнес-мышление, бизнес-образование. По большому счету, это просто люди, ну, скажем так, по большому счету, это просто задроты, да, которые поднялись на том, что хорошо играют в игры. Часто они больше ни в чем не соображают или соображают довольно слабо. Ну, по их общению, да, по их манере поведения, часто видно, что это люди ну, не всегда далекие, но тем не менее, они в свои, э, скажем так, профессии, да, в умении играть в какую-то определенную игру добились успеха. За счет этого часто попали в какую-то команду. За счет того, что попали в какую-то команду, да, ну. Часто хорошо зарабатывают. Поэтому дополнительные заработок их интересует редко, с ними тяжело договариваться, но тем не менее на Твиче их смотрят, потому что это известные люди. А второй тип э, м, успешных блогеров на Твиче это девушки. Девушки тоже на Твиче имеют ну, заслуженный успех, особенно если девушки симпатичны. Симпатичные девушки это совсем, то есть это прям вообще бомба. Симпатичных девушек на Твиче смотрят очень активно. Ну, не будем ходить далеко. Да, сейчас есть пример успешных стример, которые просто сидят, тупят и их с удовольствием смотрят, кидают им донаты. Если внимательнее проанализировать ситуацию, а мы этим специально занялись в течение нескольких дней, девушек больше любят глупых. Потому что парням почему-то всегда. Ну, есть на самом деле психологические причины, но сейчас не будем об этом. Приятнее смотреть на глупую девушку, чем на умную. Ну, есть вот такое. Вот. Поэтому на очень популярны глупые девушки, которые показывают сисечки, которые показывают свои татуировочки, которые такие не нямя-мямя, и, собственно, ведут себя соответствующим образом. Им активно донатят, в основном, чтобы их потроллить. Если есть звуковой чат, где можно их троллить, да, то есть во время донатов, и девочки активно реагируют на критику, на то, что их там посылают, да, называют шкурами, то это очень-очень хорошо работает в плане финансовом, то есть там мы... Нашли буквально несколько блогерш на русскоязычном пространстве, которые зарабатывают очень достойные суммы, то есть там вот 10 тысяч рублей в сутки за свои стримы. Есть и такие, поэтому красивая девушка, мимишная, с немножко оголенной грудью. Но ну, вы помните, да, с твичом вообще очень много было проблем с этими девушками, но, к сожалению, то, что смотрят, то люди и стримят. Это фрики, а, то есть я хотел сказать отбитые, да, но все-таки фрики писать правильнее. То есть очень успешные люди, которые, ну, например, вот, если вспомнить, была бабушка, да, которая стучала в гонк чести, да, то есть стучала по кастрюле, там прям старая-старая бабка такая с бантиком, смешная-смешная, стучала по кастрюле, вот такой формат отвече был очень популярен. Вот, то есть, как вы видите, из этих раскладов даже ждать отвечать какой-то интеллектуальный контент, ну, не приходится, и там его практически нет. То есть это такой ну простой развлекаловка с попкорном, да, то есть, ну, люди люди смотрят, как другие люди играют в игры. Честно говоря, мне эта вещь кажется довольно дегенеративной, ну просто вот сама по себе. Вот. Не хочу обижать тех, кто смотрит Twitch целыми днями, но как бы не нужно быть гением, чтобы понимать, что это не самый такой полезный, скажем так, для развития какого-то контента. Вот, с фриками проводили эксперимент, я себя в одном из стримов вел как дурак, то есть ругался матом, стучал мышкой по столу, когда приходили донаты. Действительно, у людей, когда ты как это называется в молодежной среде, рейджишь, да, и ведешь себя неадекватно, ну, возникает больше желания тебе сдонатить, возникает больше желания смотреть, то есть, по сути, все упирается в то, что вам нужно удерживать аудиторию, вот. А, ну, странным поведением, да, каким-то матом, какими-то воплями, какими-то шутками непонятными аудиторию удерживать проще. Потому что, ну, тупо сидеть и молчать, да, и ждать у моря погоды немножко сложновато. Все время орать получается лучше. Но опять же, этот формат не для всех. Я, например, экспериментировал, да, я могу сидеть и орать, но мне это не очень интересно. Это те деньги, за которые я готов, скажем, вести себя как дурак. Ну и вообще, вести себя как дурак, это немножко не в моем стиле, как вы уже поняли. По большому счету, только три успешных типа блогеров на Твиче. Вам нужно выбирать, то есть, ну, чаще всего мужчинам, парням молодым, да, приходится или фриковать, или иметь довольно слабые донаты, то есть, довольно слабые пожертвования и довольно слабых зрителей за очень-очень